Разберем решение задачи из учебника Козлова-Никитина, год издания 2004, задача под номером 2, страница 8. Это задача геометрическая. Зачитаем условия. Докажите, что если у треугольника две медианы равны, то такой треугольник равнобедренный. Уже нарисован рисунок и записано условие и то, что необходимо доказать. На рисунке у нас изображен треугольник ABC, проведены медианы AM и CN, также отмечено, что это медианы, и то, что они равны. Рассмотрим решение этой задачи. Рассмотрим треугольник ANC и AMC. АМЦ и треугольник АНЦ. Что мы можем сказать об этих треугольниках? Страна АЦ у них общая. Стороны С, e и АМ равны по условию, так как они являются медианами в большом треугольнике. Известно, что между, против равных сторон лежат равные углы. Значит, отсюда следует, что углы, лежащие против стороны АС, равны между собой. То есть это угол АМЦ и угол ЦНА. Угол АМС и угол СНА. Из равенства этих сторон следует, что углы, лежащие против этих сторон, также между собой равны, то есть против стороны CN у нас лежит угол NAC, а против стороны AM лежит угол MCA. Отметим эти углы на рисунке. Что мы получили? Мы получили, что в треугольнике ABC углы А и С равны при основании АС. Известно, что если углы при основании равны, то такой треугольник равнобедрен. Это свойство того... свойства равнобедренного треугольника. Соответственно, так как углы НАС и МСА равны следует, что треугольник АВС равнобедренный с основанием АС. Мы, в принципе, доказали то, что нам необходимо было доказать.